Лина Богданова родилась в 2008 году. И за эти неполные 7 лет она успела достаточно много, но в издательстве «Регистр» ни разу не публиковалась. Тема моих произведений, а именно я являюсь Линой Богдановой, это «Женщина в поисках своего счастья». Конец обычно хэппиэн, но с для вас, дорогие читатели. Роман Вендета в Алешинске рассказывает о непростой судьбе женщины, потерявшей в одночасье все самое ценное, что у нее есть. Главная идея произведения – месть, ни в коем случае не приносит удовлетворения. Появляется наказание. Я вообще считаю, что конкурс – это своеобразный показатель качества. Поэтому стараюсь участвовать побольше в конкурсах, получая дивиденды, убеждаюсь в том, что работаю не зря. А конкурс «Первая глава», в котором я имею честь представлять свои работы третий раз, мне очень нравится своей неповторимой интригой каждый раз. Что же касается произведения, ну я позволю себе сохранить интригу для вас, уважаемая жюри. Почитайте, узнаете. Спасибо.